Ребята, едем в горы. Как настроение? Горное или городское пока? Отлично. Ну как тебе тут? Уже начинает нравиться. Оно мне сразу нравится, оно мне нравилось еще до того, как ты здесь оказалась. Кумы стал, родник. Вот как жалял табличка. Да. Местные называют кж. Я сначала не понял, а потом К, а потом понял, да. С такой А? КЖ? А! Спасибо, говорю. Так, а нам сюда. Вот в эту тропиночку. 4 километра. Стало 3 брата, 6 Да. Кумбель, 3 брата, 6. А Кумбель, это пик, да? 8 километров, ладно, давайте как карта ляжет, не будем загадывать, да? Шер... Шерпа? шерпа, шерпа, что такое шерпа, кафе что ли? Ну это кафе, скорее всего, да. Ох, Кирей же не бег хандар улица. Это бывшая горная. Hello, people. How are you? Good. Месяц всего лишь, как стройки начала. Вот здесь не было, не было. А что здесь планируется? Планируется вот так, творческий вариант. Что люди попросят? Самовар, самовар, казан, казан. Хлоп, хлоп. А. Чай хотят, чай, пожалуйста. Аренда палатки. Могут здесь даже ночевать вот, прямо на площадке, Это ага. велосипедов, снаряжение, палочки и всего Привет, подобного спасибо. Блин, ну хорошо, молодцы, молодцы так, Велосипеды, что хотите, Я полностью был. все Ну по да? ага. можете отсюда, например, там стоянки есть где в городе там. Внизу можно да, на внизу трех точках оставить, оставить. О, Прикольно ну, в основном Обычные. пока да, чай бьют, да, напитки покупаются. Угу. А мы рабочие. Ну начало положено, скажем так. Точно. Арбуз не хотите. Не, благодарю. Отдыши. Будете спускаться, приходите, чай Зарядки садитесь там, заряжайте. Бесплатно, кстати. А, вот вот этот вот, да, видите? Прям садитесь заряжайте. Блин, ну вообще молодцы, парни. Удачи вам и процветания в вашем деле. Да, да. Хорошего подъема. Да, <свят> спасибо. спасибо большое. Да. Все. Думаю, количество подъемов было с... наравне с количеством спусков. Так <свят> <свят> да, согласен. Верно. Все, обратно увидимся. Хорошо, хорошо. Выпей, выпей чай и отдохни. А вот ступеньки, да, которые ты говорил. Не, ну ребята потрудились, молодцы сделать такую лесенку. Считай оттуда снизу и вверх на гору. Еще она не заканчивается. Еще идти идти по ней. Красотища. Ну как-то тяжело, натерпимо. Ну это самое главное. Ну еще чуть-чуть осталось. Мы уже почти пришли. А да. вы только? Да, хотим еще. Трех брата? Трех, три брата хотим посмотреть. Если силы останутся, там еще этот пик. Кумбель. Кумбель же раньше может. По-моему. А там на табличках написано было, что кукжаля у 6 км, ага. а кумбель 8 снизу. Ага, а, три брата? Три А, извиняюсь. Когжаля у 4 километра, три брата 6 километров, а кумбель 8 километров. Ага. Вот так вот было. Может и тогда... Смотря как дойти. Я а, ошибаюсь. Ну может быть, я, я сам там на, кум... на трех братьев не доходил. Кумбель точно не доходил. Как же был один раз. Как уверен, я был лет 15 назад. Я был моложе, красивее. приятнее, Быстрее, да? Быстрее. У меня энергия шла через край. А теперь я Ух, загруженный. Ух. Как хорошо, что я все свежо. Вот мы и поднялись. Да. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Всего лишь 500 метров прошли. Да? Да. Ой, какая красотища, открывается, ребята, посмотрите, да. только посмотрите. Смотрите, тени от облаков, видите? Да, да. да. Круто, да? Ой, вообще. Вообще, обалденно. 2,8. Угу. Да не бойся, я тебя не трону. Попозируй мне, пожалуйста. Вот это красотище. Просто потрясающе. Смотровая площадка. Можно присесть, немножко отдохнуть. Да, о, тоже Кайф, да? Материалы, да? Это ну. растсте добрый песель Зрасьте Не сильно красная, но сладкая. Обалдеть. Так удивительно, что она такая сладкая. Она очень сладкая. Угу. Сердце щемить начинает, когда я вот так стою, бездействую. Бездействую. Да, ее все поедают, поедают. Она все заканчивается. Она заканчивается, да. С виду на нее смотришь, она розовая такая слегка. Кажется, как бы и не сладкая должна быть, да? А срываешь, ешь. Просто бомба. Мне кажется, знаете, в чем делаем? Сейчас скажу мою теорию. В чем? Ну, в общем, я сейчас это сорвала потемнее. Воняет, она была потислее. То есть вот, которая прям перегревает, она мне кажется начинает писать, да? А ты нам как раз спелую-спелую на, на, нарвал. Поэтому она была да? такая сладкая. да. Ну, ты, у тебя как? Дай-ка я выше еще поднимусь. Не-не-не. Частная собственность. А у меня малина в лесу в этом году пролетела. А я здесь, а она там. Да, она не созрела. Кого не созрела, она уже отходит. К нашему отъезду. А, ну да, да, да. То есть мы приедем, ее уже не будет. Грибы будут. Грибы начнутся. Угу. В основном у нас мороженое и опята я только мариную. Остальные маринованные мне не вкусно получаются. Может кто-то умеет делать. Но я только опята. Ну вот и мой опенок. На горе сидит опенок. Ну наверное здесь вообще. А маки, тюльпаны здесь растут? Да. Красиво. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Здрасте. здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. А ты была там на трек? Не, не была? Ни разу. Ну может сегодня получится, не знаю. Давайте сегодня сделаем этот. А я знаю, мы сделаем, знаете почему? Потому что я с вами. Да. Талисман я ваш. Сделочный. Тут хочешь, не хочешь. Придется. Да. Тут по-любому уже все подписались. Подняться на три брата. Осталось нам дойти два километра. Сейчас мы находимся не на высоте 2065 метров над уровнем горя. Два километра мы прошли. И 4, да, да, до да. да. Вот. А до двух, двух братьев. До, двух а, братьев, трех, братьев да. до трех братьев 6 километров получается. 278. Да. Шесть семьдесят восемьдесят два километра три. Три километра. Три. Вот что вы, вы неправильно считаете? Здесь четыре семьдесят восемьдесят. Нет, вот от этой 6, точки 6, они. 40, вот. 80. Начало маршрута а. и пошло-пошло. Ну пошло, Нет, пошло. Даже... Разница вот а, это а, вот. Ну тогда, если разницу эту, то да. Два километра. Это два. Если такого же ляго дойдем. Да. Отсюда. Да, даже мет... километр девятьсот. Ну, в принципе, нормально. По пути покатываю. Даже меньше. Да. Тогда можно дойти. Блин, тут малины сколько, а? Обалдеть. Вот еще малинки нашли по дорожке. Вообще замечательная тропа. Не проголодаешься. Не проголодаешься там. И глаз радует, и желудок одновременно. Ой, ой, ой Тут все усыпано а? угу. Обалдеть Ой, ой, ой вот такая детка Смотри Тут И все усыпано Обалдеть И тут все Вон ей сколько только собирай. Ну, здравствуйте! Конечно, вообще дух мощно захватывает. дамочки Мы пришли на Кокджоляу С вами Ой, красотища тут какая Смотрите, я же говорил у меня сейчас вам такие места покажу Вот, пожалуйста Посмотрите налево Там водопад, батарейка Посмотрите прямо, какие пейзажи Открываются Здрасте, Здрасте. Обалдеть Ох ты, я тут даже в УАЗике ездил. Что-то привезли будку какую-то. Здравствуйте. А это туалет что ли? Да? Блин, ну нормально, молодцы. Акбулак, 5 километров Казачка, ущ ущелье Казачка 6 километров А что, мы 6 километров с тобой шли? Что-то как-то быстро мы их прошли Ну, да, намного Ну что дамочки? Спать хочется. Спать хочется. Мы хотим. Кислородом дышали. Этот э, вот такой домик. Вот такой домик. А он там еще один домик. Да, есть. Он свободный, он свободный, да? Да? Наверное. Надо пойти посмотреть. -по? Блин, обалдеть, да, тут елки такие крутые. Сначала заковал, красавец. Да. Угу. А -а -а. Мне сейчас нужно немножко это... отдохнуть. Да, отдохнуть и я Все снова буду отдохнуть. восхищаться. Mm -hmm. Mm -hmm. Да пойдем сначала на это, на качельку сходим, а потом отдохнем. Мы почти свободное, пойдем сходим, попросим подвинуться, что, да? Yeah. Чуть-чуть да. посидим, водички попьем, перекусим. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Ребята, я сейчас вам кое-что покажу. Так незаметно, но когда заходишь в этот лесок из елочек, там кто-то есть. Вот они, красавцы. Вон там белый конь. Ага. Ну, прикольненько. Ну ладно, отдыхайте. Не буду вас трогать. В общем, идем сейчас сколько Джаляу на три брата. О, на ту вершину. Где три скалы, я их и называют три брата. Сколько нам идти? 20. Два километра? Да. Ну что, а, ну, да. дамы и господа, готовы? Конечно готовы. Где нам два километра? Мы же пять только что прошли. Да, пять и два, это вообще разница такая. Ух ты, а там... Там речка шумит, но ее не видно. А вот и водичка, да, тут? От радости, от да, счастья. Да, да, да. Раз, два, три. Это, наверное, что-то остатки от бывшей канадной дороги, скорее всего. Я так предполагаю. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это. Ух ты, а тут домик какой-то. С печкой Труба идет Интересно, что тут за тема Надо посмотреть Опа А тут все закрыто Закрыто Бункер че то Ха -ха, ну, Прикольно а это что? М -м, тут канат. Не канат, а этот трос железный, металлический. И вот еще гараж какой-то. Тоже все закрыто. М -м, прикольно тут чья-то засада. Ребят, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, кто знает, что это за железное. За железный бункерок, за железный гараж, или как его назвать. Железное сооружение. Вот тут бутылку кто-то бросил. Давайте ее поставим сюда. Все, я пошел двигаться дальше в сторону трех братьев. спустимся спустимся бегом бегом хоп хоп хоп кардио кардио тренировка в общем ребята на три брата тут ведут два пути один вот по этой горке наверх продолжительность пути полтора километра но сложнее идти мы выбрали два с половиной километра по этому ущелью здесь намного легче и спросил я еще у попутчиков, так ли это или нет. Подтвердили, что да. Здесь более пологий подъем, поэтому особого труда не составит. Здрасте. Вы с трех братьев? Нет с Кумбели. С кумбели. А до Кумбели с братьев тяжелая дорога Вот или... нас... А Вот он, вот он, вот он, красавчик. Да. Ой, красавчик летит. Ой, красавчик. Да, прям парит тут прям над нами. Ага, вон, через... Между этих елей пролетел. Прикольно. О, какой красивый. А на горностая там живет. Да? А его видно? Красавец. Он встречает, да, вы можете его видеть. Немножечко осталось, ребята. Лучше целый день потерять. Потом за пять минут долететь. Главное, что... Хвост. Давай рука. Оп. Сюда, иди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Это вид тоже очень красивый. Объемный такой. Ну что, совсем чуть-чуть осталось нам. Да, это три брата. И вот, наконец-то мы пришли к трем братьям. Теперь нужно подойти поближе и поздороваться с ними. Не правда ли? Правда. Правда. Какая красотища тут. Обалдеть. Ох, что-то у меня аж чуть-чуть голова, голова закружилась. От радости, наверное. Вот это да. Все, сейчас скоро подойду и скажу салам алейкум, братья. Да, почти 3000 метров над уровнем моря. Но этого стоит подъем. А он, кстати, там точка обзора есть. Тогда сейчас пойдем засядем, пофоткаемся. И думаю на сегодня хватит. Пойдем уже в сторону дома. Вот. Людмила пришла. Мы как? Это да, мы это сделали, представляешь? Там также точка обзора есть. ви-пойнт. Там можем офис. посидеть, сейчас да, чуть-чуть пофоткаться. Хеллоу Натали! Hello. Ты это сделала? Да. Я тебя поздравляю! Ты молодец сегодня. Это правда. Ты у меня Я сегодня герой. Я такого подвига. Ты у меня сегодня самый настоящий герой. Все, Все затронулось. Дошли. Дотронулась. Да. Вот, пойдемте на Viewpoint зайдем. С третьим братом посоланкаемся. Да, я не знаю, это какой это. Первый, да? Вот тут, наверное, второй. Или вот это второй. И вон там таблички. Да, и вон и таблички, вон да. На пике на самом. Знаете, как квест проходим, да? Да, найди таблички. Найди таблички? Блин, как же тут красиво, а! Вообще весь город на ладони. Обалдеть. Я, честно, первый раз поднимаюсь вот на такую вершину на такую высоту. Я, тоже. Угу. Я думал, наши горы там в Джамбуле высокие, ну нифига, алматинские горы, а точнее заэлийские, Алатау вообще высокие-высокие. Тут, наверное, думаю, около 5000 метров Вон те горы. Скорее да, всего. Да, что-то такое. Ну, 4700 тут точно будет. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, самая высокая точка на взялиська Малатаву. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Это, я не знаю, это какой брат? Второй, Второй? да? Давайте тоже с ним посоламкаемся. Скажем ему привет, братан. Или, сал... я Или я салам я алейкум, я брат. Я с двумя руками. Салам алейкум, братан. Как ты тут? Жив здоров, все нормально? Отлично. Вот пришли к тебе в гости. И погода нам сегодня вообще просто замечательная, она да, улыбается. Пакетик можно. Вот так вот, люди, не бросайте мусор, пожалуйста. Зачем это делать? Преодолеть расстояние. Да, чтобы и поднять, поднять и вот из этот из пакетик. Чрезер, чтобы этот мусор. Не бросайте мусор, ребята. Живите осознанно. А это младший, наверное? Да, это, да. это скорее всего... Это вот, на вот это старший брат, Да. Не со старшему первый раз я не знаю вот тоже с кем-то мы посоланкались может, может быть ребята напишите тоже пожалуйста в комментариях какой из них какой брат вот это вот мы предположили что первый это пусть будет у нас второй вот между вторым и я думаю третьим еще маленький какой-то торчит из земли но тот вот будет у нас третий правильно я сказал или нет а я вас сфотографирую, не переживайте. О, тебе не фотик, фотик, фотик. Да. да, пожалуйста, фотик. Тут, тут надо фотографировать. Пожалуйста, пожалуйста. Салам алейкум, братишка. Как ты? Все хорошо у тебя? Никто не обижает. Да. Старшие братья защищают тебя. Ух ты ж. -мо! У тебя же голова кружится. Да? -мо, ага, есть такой эффект. Обалдеть. Так. Обалдеть. Ну как-то. Испытала стресс, фотографируясь на самой вершине. Ну ничего страшного, все живы, здоровы. Все под контролем было. Опа. Вот он, третий брат. Салам алейкум. Третий брат. Каладжардай, Дай, Все хорошо. 2830 над уровнем моря. <плодисмент> да, да. <плодисмент> Страшно, но круто! Ну что, ребята, пришли мы на три брата. Хотел, конечно, сходить на Кумбель, вот то ущелье, не ущелье, а пик. Но не пойду уже, че, сил нет, если честно. Темно. И темно скоро будет. Будем, скорее всего, возвращаться по темну, поэтому у меня с собой есть фонарик. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать видосик. Всем удачи, всем пока.